Эй, любители психологии, есть ли какие-то части вашего прошлого, которые продолжают преследовать вас сегодня? Будь то ядовитая семья, суровое воспитание, жестокие отношения или травмирующий опыт, ваше прошлое может продолжать влиять на то, как вы думаете и ведете себя сегодня. В конце концов, вы создаете из прошлого, пока не исцелитесь от прошлого. Однако, чтобы исцелиться от тяжелого прошлого, нам нужно распознать признаки. Любопытно узнать, влияет ли ваше прошлое на вас сегодня? Вот восемь признаков того, что у вас было трудное прошлое. Во-первых, у тебя не очень хорошие отношения с самим собой. Вы заметили, как вы относитесь к себе? Часто ли вы сами себя злейшим критиком? Возможно, вы боретесь с неуверенностью в себе или отвращением к себе. Или, может быть, вы всегда быстро обвиняли себя в тот момент, когда что-то шло не так. Наличие негативных отношений с самим собой может быть верным признаком того, что вы все еще имеете дело с некоторыми затяжными эмоциональными и психологическими ранами или заличиваете их. Как и у многих людей, это может быть связано с трудным прошлым. Во-вторых, у вас негативное представление о себе. Как вы оцениваете себя? Еще один признак того, что у вас возможно было трудное прошлое, это негативное представление о себе, будь то из-за того, что вы выросли в суровых условиях или из-за того, что вы пережили травму в раннем возрасте, такую как потеря, разбитое сердце, брошенность или жестокое обращение. Этот прошлый опыт может оказать большое влияние на то, как вы начинаете видеть и думать о себе. Некоторые люди могут считать, что они заслужили все плохое, что с ними случилось. И другие могут позволить тому, через что они прошли, определить, кто они есть. В любом случае, это может повлиять на ваше представление о себе и самооценку. В-третьих, у вас проблемы с доверием. Вам трудно доверять другим? Будь то токсичные отношения с кем-то, отказ от родителей в молодом возрасте или разрушительная семейная жизнь. Ваш прошлый опыт, возможно, привел к тому, что у вас возникли проблемы с доверием по отношению к другим людям. Поскольку вы не понаслышке знаете, как может быть больно доверять не тому человеку, вам может быть трудно открыться и снова стать уязвимым с кем-то. В конце концов, вы не можете пострадать от кого-то, если вы не сблизитесь с ним. В-четвертых, вы боретесь со своими отношениями. Вам трудно завести близких друзей? Из-за тяжелого прошлого может оставить у вас много негативных чувств по отношению к себе и другим. Это может сделать для вас еще более сложным формирование и поддержание близких отношений. В некоторых случаях вы можете обнаружить, что вас привлекают не те люди, например, те, кто причиняет вам боль и плохо с вами обращается. В других случаях у вас может развиться тенденция к самосаботажу ваших отношений, отстраняясь в тот момент, когда вы начинаете сближаться с кем-то. В любом случае наличие трудного прошлого может привести к страху перед обязательствами и эмоциональной близостью, а также к трудностям с честностью, открытостью и уязвимостью по отношению к другим. Номер пять. Вы склонны к самоизоляции. Склонны ли вы к самоизоляции, когда чувствуете себя подавленным? Пережив трудное и негативное прошлое, вы можете стать более осторожным, отстраненным и уверенным в себе. Вам может быть трудно доверять другим. Считаете, что проводить время с людьми слишком утомительно или вам трудно выразить свои искренние чувства. В результате вы часто можете чувствовать себя непонятым и одиноким, даже в присутствии других людей. По этой причине у вас может выработаться привычка проводить большую часть своего времени в одиночестве. Номер 6. Вам трудно справляться со своими проблемами. Вас легко напрягают ваши проблемы, и вам трудно ясно мыслить. Возможно, вы всегда испытываете панику или подавленность, когда сталкиваетесь с малейшими неудачами и неудобствами. Или, может быть, вы реагируете противоположным образом, оставаясь в отрицании и отклоняясь с юмором, сарказмом и пренебрежением. В любом случае, эта борьба за решение даже самых простых проблем может указывать на то, что вы все еще пытаетесь оправиться от своих прошлых переживаний и проблем, и, в седьмых, вы изо всех сил пытаетесь контролировать свои эмоции. Вам очень легко расстраиваться. Вместо того, чтобы вы контролировали свои эмоции, чувствуете ли вы, что это ваши эмоции контролируют вас? Независимо от того, часто ли вы срываетесь и набрасываетесь на людей или внезапно расстраиваетесь и грустите без веской причины, ваш прошлый опыт может повлиять на то, насколько хорошо вы способны управлять своими эмоциями, поскольку ваше прошлое может оставить у вас много неразрешенных негативных чувств. Вы можете в конечном итоге обнаружить, что постоянно боретесь за то, чтобы оставаться на вершине своих эмоций и управлять ими, когда вы становитесь чрезмерно эмоциональными и номер восемь «Ты боишься быть счастливым?» Пугает ли вас мысль о том, чтобы быть счастливым? Хотя на первый взгляд это может показаться смешным, на самом деле это то, с чем многие люди борются, особенно если им было нелегко расти. Если вы боитесь позволить себе быть счастливым, что может проявляться в саморазрушительных тенденциях, страхе близости или навязчивом желании самоизоляции, это может быть потому, что это чувство вам незнакомо и незнакомо. По сравнению с незнакомым и пугающим понятием счастья, вы можете даже найти утешение в постоянстве и привычности боли. По этой причине вы можете просто саботировать себя и целенаправленно делать что-то, чтобы помешать себе быть счастливым. Имели ли вы отношение к какому-либо из упомянутых нами признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика «Уведомления», чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новые видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавляются в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео.